Всем привет! И с вами сегодня Виталобня, и мы продолжаем наш проект Лобнинский кролик! И я хочу вам рассказать о новой породе, которую мы решили вывести. Это НЗЧ, новозеландские черные. Они получаются путем скрещивания НЗК и НЗБ, новозеландских белых и новозеландских красных. По прогнозам генетиков, должно получиться 25% рыжих, 25% белых, и процентов это НЗЧ, новозеландские черные. То есть, если появляются новозеландские черные вакроли, значит, что по генетике у вас НЗК и НЗЧ чистая порода. Если кролики поместные, то НЗЧ у вас не получится. И... и вот, два месяца назад мы скрестили нашу самочку новозеландскую белую с новозеландским красным самцом. И у нас вывелось три крольчонка новозеландских черных. Кролик новозеландский Черный вот такой крольчонок. Кролик Сейчас. у нас немножко коричневатого отлива, но его настоящий цвет будет видно только когда ему исполнится два месяца. Вот такие у нас новые крольчата. Ну что ж, всем пока-пока, ставим а, лайки, лайки и да, подписываемся да, на, на, канал. на канал и пишите в комментариях о своих, о своих экспериментах. И с ставьте породами. лайки. Всем пока-пока. Пока. -пока! пока!